Всем привет, с вами Лев, и сегодня я поиграю в Бэдварс на Хайпикселе, это Б2 с лаки блоками. В принципе, давайте будем начинать, и я очень давно не играл на Хайпикселе Бэдварс, не снимал его, да и в принципе играю достаточно редко, поэтому в принципе, думаю, получится интересно. Так, тем более, это еще лаки блоки, это необычный обычный то есть здесь будет всякое безумие твориться, вот уже два лаки блока нормальных попалось, и в принципе окей. Сразу стак блоков беру и посмотрим вообще, что можно сделать из этого, да. Но в основном, конечно, лаки-блоки буду здесь ломать. Так, вы получили еще одно улучшение перчаток. Ваш удар теперь еще более смертоносный. Я не знаю, что произошло. Э, но да ладно, эффекта никакого не дало. Смотрите, диско-броня сейчас будет, что ли. Смотрите, видите, я просто сейчас весь в перемешку в цветах. Нормально. Так, чувак, ушел, отлично. Короче, я думаю то, что многие заметили то, что вообще на экране, то, что здесь э, какие-то то ли моды стоят, то ли что. Нет, ребят, это как бы, нет, это моды, конечно, но это специальный клиент под названием Бадлеон Client, Да, в принципе, вот он называется, да, так вот. Э, в принципе, раньше был сервер, как раз, по-моему, Бадлеон он и назывался, это было еще очень давно. Но потом решили его закрыть, и теперь это только клиент. То есть сделали такой клиент специальный для игры на серверах. И действительно сейчас очень круто стало э, на нем играть. Я действительно попробовал. И сейчас просто смотрите на мой FPS. Просто FPS под 300 на записи даже больше э, бывает. И это без Optifine. То есть я захожу. Никакого оптифайна здесь нету, то есть вот так смотришь, написано 189 ванила, то есть нету ни оптифайна, вообще ничего и как бы э, у тебя все прекрасно работает, это вообще просто идеально. Это просто очень крутая вещь и действительно можно даже на слабых компьютерах, я думаю, спокойно здесь играть, записывать и так далее. Если бы раньше бы знал бы, я бы вообще бы мог бы записывать эти мини-игры намного чаще, намного приятнее Потому что и ПВП как-то приятнее становится, и тексту очень легко под ПВП можно выбрать, если хочешь. Вот сейчас я, конечно, играю с обычного файтфула. Ну, вот этот мой любимый. Ёпта! Тихо-тихо. Так, ледяной мост это был. Не пугайтесь. Я его поставил, чтобы быстрее добежать, потому что тут гасты грёбаные. еще локи-блоки. Так, это чё? А, это взрывная курица. Нет, иди отсюда. Иди ты уже! Давайте я попробую ее как-нибудь вальнуть. Потому что реально не дает играть, блин. Или не получится у меня. Так, ладно, на меня пока не, не нападает. Черный лаки-блок, это у нас снеговик, отлично. Может быть, его в другом месте, конечно, надо было поставить. Так, давай, давай. Так, это ловушка, ловушка какая-то. Это ловушка заморажения. Убейся уже, гаст, блин. Реально, что происходит, я не понимаю. Так, уйди. Уйди уже, хорэ, стрелять, блин. Так, вот я вот этого не понимаю, что такое badpoint. Я нажимаю, оно как бы куда-то летит, но я суть не понимаю, что вообще происходит. То есть я кидаю и все, как бы ничего дальше не происходит. А, Чё, все взорвано что ли? Да иди ты в жопу, газ гребаный! Я нас задрал уже. Как его грохнуть? О, зеленый, зеленый, зеленый! Идет сюда, зеленый. О, спасибо за залет, я сейчас на базу хотя бы вернусь. Огромное спасибо. Вау! А я что, прыгать умею? У меня, типа, какой-то слайм будет, Я, типа, отпрыгиваю, наверное. Окей. Окей, окей, окей. Вы видите, я здесь даже местами поменял э, дефолтные эти самые предметы. Да, теперь можно спокойно покупать. Э, это удобно. Так, скелета какого-то заспавнили. Лаки-блоки, насколько я знаю, покупать вообще здесь нельзя. Можно только, ну, вот здесь. Только вот здесь их э, ждать. И, как бы, находить всякие разные. Промиссинг лаки-блок. Ты что делаешь, ребят? Вы полегче. <laughs> да. Ну, короче, это безумный бутварс. О, это зомбяна. Нормально. А, чтобы выбрать своего компаньона. То есть нажимать надо. То есть я правильно сделал. Отлично. Так, ловушка. Это не для нас, естественно. горящая картошка! Пацаны, я не хочу умирать. Можно зомби отдать? Так, пацан, ты как бы это самое до свидания? Эй-э-эй! -э! Не надо, не надо, пожалуйста Нет, чувак, чувак Не-не-не, я-не-не я я я, я, я я, я точно не заражусь горячей картошкой Не надо Я не хочу поджечься и умереть, блин И взорваться Иди в жопу, Гаст Гаст, иди отсюда Как стрелять в нас Иди отсюда Херач его, чувак Молодец Херач Так, отлично, отлично У нас есть еще лаки-блоки, Можно, кстати, что-то прокачать э, Обычный генератор, Так, спешку, наверное, прокачаю так, отлично. И еще лаки-блоки дальше открываем. О, разноцветные блоки. Каждый раз, когда ставишь. Отлично. Так, яйцо. Это бличек. Оно стоит один из если что. Так, блин, эти газы реально уже задрали. Вот прям без шуток. Сколько уже можно-то, блин? Мне нужно уже какой-то лук купить или я не знаю. Так, может как-то так сделать? А фигня какая-то. Харай пулять! Газ гребаный. Так, лаварун. А! Нет! Стой, тут лаву, я, я гаю, я гаю, чтоб тебя надо пожрать, так, изумут, изумут, а хары пулять уже в меня, идите отсюда, вот я вам воды сейчас напульну, на все, до свидания, чуваки, да что такое, меня кто-то стреляет постоянно, я даже не понимаю, что это кто делает, это гасты, наверное, надо бежать, потому что, ну реально, это уже издевательство, просто самое настоящее, так, пора наконец-то уже сделать э, железную броню, сделаю, наверное, яблочко, яблочко всегда мне нужно, я его всегда покупаю, если чего, да, э, в принципе, это моя тактика, вампир блод, егениюсь от крови, то есть я, я бью, видимо, игроков, и как бы я егениюсь от этого, это прикольно, это прикольно, так, какие-то ловушки, они, слава богу, не для нас, так, э, окей, давайте сейчас реально подумаем немножечко, что реально можно купить, можно купить апгрейд каких-то килок. Или еще чего-то. Так. О, он что-то прокачал. Мечи на стату, неплохо. Можно взрывные вот эти штуки купить. Шары вот эти. Еще один могу купить. Так, есть. Да. Вот такая, видите, раскладка у меня, теперь, видите, все по-другому выглядит. Действительно, ну, я считаю, это удобно. Вот еще кику получше купил. Так, я какую-то курицу одел и из меня сейчас. Какие-то яйца выпадают. Это как-то странно, если честно. Так, смотрите, что-то постоянно прокачивается. Это очень круто, потому что, э, ну, действительно, этого не хватает. Э, я замечаю то, что почти никто этого не прокачивает. Все либо на центрах идут, либо еще куда-то. Э, и самое главное, самое главное, ножницы купить. Потому что ножницы это тоже нужно. Ребят, я хотел куда-то побежать, а сейчас я увидел то, что только желтая команда оказывается не сломана. То есть, получается то, что мы, скорее всего, победили в этой игре, что достаточно круто, да. И вообще, если честно, я немножечко даже разучился играть Бедварс, ловушка сработала, то есть на нас нападают, походу. Так, надеюсь, там кто-то есть, потому что нашей кровати терять не хочется. Так, финальное убийство сделал желтый. А, там заруба, надо стрелять. Эм, надеюсь, я по своим не попал. Где зеленый? Где зеленый? Вот это все в зеленом цвете, но как бы зеленые команды. А вот она, блин, я ее даже не замечаю как-то. Отлично. И это круто. И на самом деле с лаки блоками мне кажется еще сложнее, ну вообще победить. Так, давай. А, это нормально? вы видите что с мостом странный мост какой-то. Так, чуваки, чуваки, ты куда побежал? Ты что думаешь? Так, надо скелетов вальнуть. Так, давай, давай, давай, давай, давай. скелетоны Отлично, крипуля Так, крипуля сверху Так, еще скелетоны, иди отсюда Иди отсюда Так, отлично, можно каких-то лайк-блоков like, поломать Я думаю, что это неплохо а, Иисус страйдых а, Ух ты, это ж можно на золото А, он умирает честь время Это я уже Это я уже пробовал Ладно, не надо, не надо, фиг с тобой Опять этот газ, блин Ты издеваешься? Может быть лук купить? Может быть, пора реально лук купить? Потому что у нас реально издевательство. Опять на нас нападают. Да. Так, окей. Окей, э, окей, окей, окей. Блин, 6 изумбудов надо. Нет, 6 изумбудов, конечно, у меня не будет. Я могу сделать обычный лук. Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау. Это сейчас была просто самая тупая смерть. Я просто не знаю, как это прокомментировать. Это действительно была самая тупая смерть. Чувак, возьми шлем. Он реально хороший, блин, ну это реально жизнь какая-то, блин, я реально, я даже не знаю. Так, а может быть кому-то передать? Чувак, можно я как бы там это, там как бы тебе? хе он сейчас взорвется, чувак, прости меня как бы случайно, да, как бы не специально, ну как бы это. Ну передай, давай, кидай в мини. А, он выжил? Нормально, нормально. У меня себе будет ненавидеть, ну как бы мне пофига Но я могу, конечно, ему яблочко купить, я в принципе хороший этот самый чувак, беги яблоко. Да, типа, все хорошо. А я буду дальше ломать лаки блоки потому что мне просто делать нечего. Да, в принципе, остался последний игрок. Мне в принципе.. Ты прикалываешься? Это издевательство! Как его. Как им выкинуть эту горячую картошку, блин? Это капец какой-то. Да. Окей, я надеюсь, что я выживу. А то будет немножко обидно терять эти... Что у тебя? Два сердечка. Нет, кстати, выживаю. Раньше я, по-моему, помирал с 100% шансом. Сейчас нет. Сейчас, видимо, то ли броня, то ли из-за чего, непонятно. Я выживаю. Так, здесь не могу ставить. Лаки блоков достаточно много накопилось. И у нас последний игрок, который почему-то никто убить не может. Я не знаю, с чем это связано. Но, я так понимаю, что-то пытаются. Но пока пока особо нету, а все на самом деле потому что ты прикалываешься? <смех> почему я все время от этой картошки? почему эта картошка все мне выпадает? вы что хотите, чтобы я сдох уже? или что? я да мне двор... а это направляет к кровати? так лаварун, боже жесть какая-то. так надо какой-то меч наверно купить. есть меч, э есть яблочко даже и, наверное, пора, наверное, пора. Я не знаю, что еще покупать. В принципе, мне кажется, то, что есть, даже пиджак. В принципе, я добраться до игрока смогу, только его надо найти. А, чего? Так. Ой, бляха. Короче, я не хочу показывать, как я сдох, потому что мне стыдно. Мне очень стыдно. Я просто сдох, как лох. Я просто упал. Вот просто шел и упал и все. Прекрасно. Это просто идеально. Да, это просто прекрасно. Окей. Э, сколько у нас игроков? Такое чувство, как будто немного. Ну три, как бы, ну, не скажу, что много, но один зеленый, блин. Если он еще победит сможет, то это вообще, блин, весело будет. Ну, блин, я прослал все вещи. Это, блин, вообще, это я как будто специально делаю. Так, в сторону, в сторону. Так. О, смотрите, его оттолкнуло. Капец. Э, сделаю, не знаю зачем инструменты, потому что уже, в принципе, кровати нету, можно сказать. И, в принципе. Некого ломать Но, да ладно, да С кровати у меня постоянно какие-то проблемы, если честно Я их никогда не могу разрушить сам Всегда либо кто-то делает, либо я помираю Либо еще что-нибудь Это, в принципе, уже традиция Да, и опять у меня горячая картошка реально. Я не понимаю, почему она мне постоянно выпадает Ловушка сработала Ну, только не сейчас Два сердечка осталось А! -а, -а! О, боже, ты издеваешься Я чуть не охренел Но почему ловушка сработала? Это как-то странно. О, о, о, о, о, о, о. Мы победили. Ребят, мы победили. Еху, е, е. Да, мы победили. Чувак в невидимости спалился. Да, И я в какой-то странной темноте. В виде какого-то столба. И это очень странно. Ну что ж, пришло время теперь рассказать вообще, что будет после этого видео, я думаю то, что некоторые уже люди догадываются, а именно то, что наконец-то выйдет новый Let's Play. На самом деле сейчас есть некоторые проблемы, как его назвать, то есть название проекта, и сейчас хотел бы рассказать вообще, как он называется, то есть у меня есть два названия, которые в принципе возможно будут, это либо Индохаткох. Либо индустриальные приключения. В принципе, как я и говорил в одном из видео, я там показывал эту сборку, но, естественно, она была еще очень сырой. Но сейчас она, конечно же, улучшилась, понятное дело. И, действительно, сейчас проблема именно в самом названии В принципе, сама сборка уже готова Как бы, в принципе, возможно, еще там два мода каких-то И все в принципе И опять эта горячая картошка Да почему она мне всегда выпадает? Что-то очень часто, реально, выпадает мне эта картошка Может быть, чуваку отдать? Извини меня, конечно, ну, как бы, ну Я, я наверное, уже задолбался Он сейчас сдохнет, да? Он сейчас сдохнет же, да? Типа, ну, должен, по сути, или нет? Ну, или урон потеряет хпшки. Так, а он сейчас мне передаст или нет? А, он чуваку сейчас передаст. Все, сейчас этот чувак... А, нет, да-да! Нет? Все капец, я сдох, наверное. Я сдох? Ребят, я сдох? Или нет? Ну, я могу кому-то передать ещё? На. Блин, я это сделал, конечно. Да, смотрите, вы просто... Иди отсюда! Да ты смотри, какой хитрый он забежал туда, и я не могу его ударить. Ну, я сдохну когда-нибудь или нет? Чё она... Почему она не взрывается? Мне хочется уже помереть быстрее, если честно. Ну? Ну и чё? А, прекрасно. А! О! Это желтый. Я что то подумал, что это красный, блин, если честно. Это просто приколы! Я просто... Через каждый лаки-блок мне попадается гёбаная картошка. Это просто издевательство. Топоры ГК улучшены. Но я не помру, надеюсь. В Мне даже яблоко не помогло У меня еще бы пол-сердечко бы, бы восстановилась бы И я бы выжил бы, блин, но нет У нас зеленый. Ребята, ребята, нет Нет, нет, в жопу иди, в жопу Все прекрасно, я его вольнул Чуть не сдохли, блин, капец Так, все. есть, мотыга Это пушка А, красный, красный, красный, ёпта Херач его Прекрасно Это что за вещь, шахность 2, но бэк 1 Пацаны, хотите, бегите. Я, если честно, не знаю, зачем она мне нужна. Я бы взял лаки-блоков сейчас и вообще э, подумал бы, что делать дальше. В принципе, наверное, попробовать на кого-то напасть, потому что, ну, в принципе, обычно я всегда сижу на базе, и это не очень хорошо. Сейчас просто хожу и ломаю лаки-блоки, вот и вся моя, в принципе, э, вот все, что, в принципе, я и делаю. Как бы Да, с одной стороны, это как бы... Так, чувак пишет то, что чувак пишет то что как бы это так я могу отдать диска шлем Ред, э -э я так понимаю надо напасть на красную команду пишут э -э потому что красные тоже на нас напали уже и можно им отомстить попробовать их вольнуть так отлично вот они и красные чтоб тебя это что такое крипелы? и пули пули идите отсюда крипули вы откуда взялись то это чё за э хераблин, блин это что реально происходит так о гравити. О, ничего себе. Так, все, короче, будем сейчас красных валить просто в одно место. И давай, давай, давай. ту Туду туду туду туду ду ду ду Тихо. тихо Помаленечку. О, нет, нет, нет, чувак, не пали, пожалуйста, не пали. Так, желтый идет красиво, красиво сейчас отвлечение на него, а я буду типа не на него отвлекаться и не знаю. Так, оп оп, оп. Так, ну сейчас опасно нападать в любом случае. Если желтые будут ядышком, то можно и напасть. Но как бы так это как-то опасно, если честно. Тут три игрока. Или два. Они все ушли! Дебилы! Дебилы! Красный упал, быстро! Быстро, давай, чувак, давай Есть, я кровать сломал, первая моя кровать Отлично, чувак, здорово Здорово, давай, давай Как же я давно кровати сам не ломал, если честно Я уже забыл, как это, как это, блин, делать, блин Так, скелеты меня валят, ничего страшного э, И что мы делаем, может быть, какую-то зельку э, Огненные шары я люблю брать Они взрываются жестко просто Идите отсюда, скелеты Иди отсюда, скелет Это непонятный блок какой-то еще ты иди. Все, где красные? Их нету. Они сейчас помогут в принципе. Осталось два игрока. Что-то желтые пишут, я их не особо понимаю, потому что это английский. Я его сам, ну, не особо понимаю. Поэтому, в принципе, думаю, то, что понятно, почему я их не понимаю, да. Вот и синяя команда. Может быть на другую напасть нафиг? это то блин. Что-то они какие-то очень жесткие игроки, блин, если так смотреть. Так, Нкидчек, давай. Полетели. Все, я полетели, полетели к ним. Так, ты газ тоже бесишь меня. Иди иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда, иди отсюда. Давай, давай, давай, давай. Так, я опять что-то прокачивал. Неплохо, неплохо. Так, есть у нас какой-то еще офенсив, аф, какой-то блок Это, я так понимаю, какой-то интересный лаки блок Панч 5, это то есть отталкивание 5. Неплохо, неплохо. А, это зелен, Так, это зеленые. Может взорвать издалека. Отлично, бомбежка, просто жесть. Так, э, и как бы это, по-моему, мои полномочия все на этом. Потому что у меня нету ни блоков, ничего вообще. Точнее, блоки это есть, но как бы я не хочу строиться так. Я хочу как-то красиво. Я вообще сдох. Ну ты дебил. Боже, как можно так подыхать, я просто не понимаю. Это просто. Это, это только я могу так сдохнуть. Ну правда, блин. Вот я реально, это просто прекрасно. Я я не знаю просто, как это комментировать. Да иди ты в жопу, газ гбаный, блин. Иди отсюда. Валите его, пацаны, он сейчас кровать всю долбанет нашу. Давай, давай, давай. Давай. А в смысле я оттолкнул? Я видел. Я видел, я отталкивал. Не надо врать. Иди отсюда. Газ гребанный отвали от нас, уже блин! Сколько можно? Сколько уже можно издеваться? У нас 4 игрока, это неплохо. Многие я просто замечал то, что выходит, там 3 игрока у нас остается и так далее. Опять я че картошка, ты прикалываешься, чувак. Тебе оно нужнее, как бы, ну давай без фокусов, да, там, вот, да. Окей, okay, в принципе, давайте будем ломать Он даже этого не заметил, поэтому мне даже это выгодно То, что он этого не заметил А если заметит... Нет, нет, чувак, даже не, не пытайся А, он помех уже, все, нормально Он не помех, но он хп-шки потеял Так, рандом Тим Upgrade, Железный генератор, блин Ну, я думал, то, что у нас получше прокачано Так, и куда эндерпел отправляет? Я так понимаю, он на кровать какую-то отправляет Но, как бы, зеленая команда уничтожена так, они куда-то пошли. Может быть, с ними тогда пойти? Я не знаю, это хорошо или не особо хорошо. Но, как бы, можно попробовать. Почему, в принципе, нет. Если они туда идут, то давайте уже все команды идти. Чтобы уже всех вольнуть. Это тем более красные. Чуть не умер опять очередной раз. Ну, я могу, я умею, да. В принципе, я думаю, вы это уже заметили, да. В принципе, и по прошлым старым роликам. Так, давайте я сейчас типа магма... И сейчас вальну, типа, вау, вау, вау, вау, вау, капец, валятся, валятся, капец. Короче, какие то какие-то супер читерные игроки какие-то попались, блин, я что-то выбрезами замаскированный, как игрок в синих? То есть я тебе типа, как синий, типа, в смысле? Когда? Какого фига? Херачи вон в одно место, просто, как... Просто как мы могли кровать потеять? Ну, синие что, победят, что ли? Нет, ну, как-то это не особо круто, если честно. Как-то хотелось красных добить, а потом на синих пойти, блин. А в итоге синие на нас пошли. Пока мы думали о красных, э -э прекрасно. Так, нет, нет, нет, ну, пацан, не надо, ну, нет, пожалуйста. Синий, сиди, синий, чуваки! Синий, херач его! Херач его, чуваки! Херач! Красавчик, чувак, кто-то скелет, красавчик, просто вальнул его. У меня картошка, у меня опять картошка, это просто издевательство. Это просто какое-то издевательство просто. Опять апгрейд какой-то золотой генератор, это очень, кстати, хороший апгрейд. Если у нас появятся еще изумруды, то это вообще будет просто шик, просто шик самый настоящий. Так, все, надо действительно думать, я сейчас могу прокачать броню, почему нет? Почему нет? Броня, так броня. Все, сейчас меч еще появится. Нам нужно прокачать инструменты. Так, больше не могу, к сожалению. Мне бы лучше, конечно, кирку прокачать. Так, есть, все, есть кирка, все прекрасно. В принципе, можно сейчас пробовать что-то и как-то и что-то делать. Да. Так, чувак, ты куда смотришь? Это дыхпел или что? А, это может быть от меня вот эти яйца. Не знаю, короче, у меня какие-то вещи появляются. Главное, чтобы не горячая картошка, потому что он действительно очень мешает. Очень мешает, и не хочется этой хпшки шки просто так. Да и, в принципе, сейчас есть шанс умереть. И у всех, кстати, кровати сломаны. Я только сейчас заметил. Это получается у нас сейчас, и есть шанс сейчас просто выжить. Это прекрасно. И да, как вы видите, меня сейчас вот эта музыка взяла и просто оттолкнула за полкилометра просто. Да, э, нас двое получается осталось Сейчас надо какая-то, нужно какую-то тактику делать Синие, насколько я понимаю, очень жесткие Че ты хочешь? Че ты хочешь? Но ну, я могу пошифтиться с тобой как бы, ну и что дальше Я могу сделать вот так вот И мы типа побежим Бляха! В смысле? Че так быстро-то?